Встречу посвящаем одной из интереснейших тем в сфере современного образования теме психологии критического мышления. Я думаю, что многие из вас в последнее время встречаются со словосочетанием критическое мышление. И если вы обратитесь даже к различным платформам в сети интернет, то увидите множество лекций, не один десяток лекций, наверное, посвященных критическому мышлению. И эти лекции в большинстве своем посвящены вот, организационной психологии, посвящены развитию навыков критического мышления в сфере бизнеса. И проводят эти лекции коучи-бизнес-тренеры. Это, наверное, и понятно, поскольку под критическим мышлением понимают мышление, которое способно принимать решения решать какие-то противоречивые ситуации, вообще обеспечивать успех в том же бизнесе. Что же касается образования, то проблема критического мышления и необходимость его развития обсуждается лишь в последние годы. И, в общем-то, литературы, практики обобщенной относительно критического мышления в образовании не так уж и много. Мы сегодня попытаемся вот обсудить проблему развития критического мышления в сфере современного образования. А вообще сегодня говорят о том, что необходимо формировать э, компетенции у учащихся школ, э, не привязанные к отдельным предметам, а универсальные компетенции. Их называют мягкими компетенциями. И это входит... Задачу современной школы – формирование мягких навыков, мягких компетенций. Под ними подразумевают разные аспекты ресурса обучающегося. Это и креативность, и способность к прогнозированию, и коммуникативные навыки. Но ключевым все-таки в сфере мягких навыков остается критическое мышление, то есть это исходная компетенция, которая э, служит основой для формирования других мягких компетенций. Ну, вы можете встретить разные классификации мягких компетенций, но ну, я предлагаю вам вот данную классификацию, где выделяются основные компетенции, которые, по мнению те, кто занимается модернизацией образования, конструированием современного образования во всем мире, говорит именно об этих мягких навыках. Важно конечно, понимать, в чем механизм критического мышления. Есть одна книга, автором которой является Даяна Халперн. Это автор, который написала книгу, психология критического мышления эта книга но ну, одна из немногих поэтому я ее называю сказать, в самом начале лекции большая часть этой книги посвящена рефлексии проблем современного образования тому что просто трансляция знаний от учителя к ученику потеряла на сегодняшний день свой смысл поэтому Содержание образования должно конструироваться э, по иным принципам. И э, Автор считает, что основным формированием и конструированием содержания современного образования является его ресурс формирования критического мышления у учащихся. В этой же книге приводится множество задач, э, упражнений тренинговых, которые способствуют формированию критического мышления. Если вы ознакомитесь с текстом этой книги, то увидите, что эти упражнения и тренинговые задания даны достаточно эклективно. Там нет общей логики, там нет общей платформы. И поэтому этот задачник можно расширять до бесконечности, подбирая различные ребузы, ребусы, задачки, какие-то материалы, которые ну, интуитивно вы можете предполагать, что они развивают мышление ребенка. Но время ребенка и время учителя не безгранично, поэтому оно должно быть структурировано. И в это время общения, диалога учителя и ученика должно быть вложено содержание, которое поистине развивало бы мышление ребенка. И в этом смысле критическое мышление как просто словосочетание которое актуализировано сейчас в дискурсе образования не является абсолютно новым нам знакомы такие словосочетания как проблемное мышление парадоксальное мышление наверняка вам приходилось слышать эти выражения и вы наверное понимаете что это рядоположенные, сопряженные понятия, то есть они направлены собственно, на развитие мыслящего субъекта. Вот парадоксальное мышление. Это словосочетание, наверное, самое древнее, поскольку уже в античном мире Сократ ввел свою методику маевтики, что в переводе означает «родовспоможение». В ходе реализации этой методики ученик становился мыслящим субъектом. Он не мог просто запоминать материал, поскольку такого запоминающегося или направленного на запоминание материала и не предлагалось ученику. Более того, все занятие проводилось в форме диалога с Сократом, и в эти диалоги Сократа были включены различного рода противоречия. И, разрешая эти противоречия, ученик находил решение, продуцировал в этом диалоге нечто свое, уникальное, новое. Вот. И эта методика маевтики, сократического диалога, она и сейчас сохраняет свою актуальность в современной дидактике во всем мире. Но надо сказать, что в древних Афинах Метод Сократа и его дидактика не были поддержаны, более того, он был даже осужден за растление молодежи. То есть вся дидактика была направлена на то, что ученику предлагалось репродуцируемые знания, знания, которые он должен был воспроизводить. И все обучение строилось с опорой на процесс запоминания памяти. Ну, обучение, вообще настроенное на актуализацию лишь памяти, оно очень удобно, поскольку ученику дается дозированная информация. Происходит маркировка вообще границ знания. Поскольку есть границы знания, и учитель может представить себе эти границы в сознании ученика. Ученик становится достаточно управляемым. Видимо, вот такой идеологической еще подоплекой было аргументировано вот осуждение метода маевтики, предложенного в древних Афинах великим Сократом. О Сократе Бертран Рассел сказал, что это счастливый и нас осчастлививший человек. То есть он имел колоссальный резонанс вообще во все последующие годы в мировой культуре. Если вы заинтересуетесь методом Сократа, есть произведение «Диалоги», написанное Платоном, учеником Сократа, можете более подробно приобщиться к методике развития парадоксального мышления. Но здесь я хотела бы обратить ваше внимание на то, что в «Диалоге» содержалось противоречие. Это очень важный момент, который в дальнейшей лек... ну, по ходу лекции мы с вами оценим, наверное, по достоинству. Далее, проблемное мышление. Это словосочетание является вообще достоянием советской дидактики, поскольку концепция проблемного мышления, проблемного обучения разрабатывалась в 70-80-е годы. Я с огромной радостью хочу сказать, напомнить вам, что проблемное обучение разрабатывалось в Казани и в Казани. Классиком, основателем этой концепции является Махмутов Мирзай Исмаилович, профессор, педагогик академик. И поэтому эти идеи проблемного мышления разрабатывались именно в нашем городе. И основная платформа проблемного мышления зиждется на том, что в проблемном обучении создается проблемная ситуация. Суть проблемной ситуации сводится к тому, что возникает тоже противоречие в проблемной ситуации. Но противоречие возникает не в содержании материала, как у Сократа, а противоречие возникает между незнанием и знанием. Получается, противоречие по существу возникает между учеником и учителем. И учитель э, создает, конструирует проблемные ситуации, где вот это незнание является источником мотивации ученика к учению. Ну, к сожалению, в том классическом виде проблемное обучение, которое очень активно развивалось в е годы, в наше время уже, э, ну, принимает некоторые другие формы, может быть даже фрагментарные какие-то. Э, разрабатываются методы, методики, вернее, э, допустим, эвристических бесед, проектного обучения мозговых штурмов, которые тоже актуализируют в проблемной ситуации мысль ребенка. Вот, на мой взгляд, я подчеркиваю, что это субъективное мнение, с которым можно не согласиться, проблемное обучение потерялось по одной причине, очень глобальной, методологической причине. Оно не обсудило внутри себя вот этой концепции логику. То есть мышление все-таки связано с логикой, да, и в логике отражается. В проблемном обучении не, не обсуждался момент, в рамках, какой логики, э, вообще, абсу, в рамках какой логики развивается само проблемное мышление. По большому счету проблемное обучение осталось в рамках формальной логики, поскольку э, авторы проблемного мышления ссылаются на такого автора, как Рубинштейн Сергей Леонидович, психолог, который работал в рамках психологии формального мышления. И ведущие доминантные такие операции формального мышления, которые обсуждались в процессе мышления Рубинштейном, это анализ и синтез. То есть противоречие между учеником и учителем есть в проблемном обучении, а вот в контенте самого обучения, в содержании материала проблема, логика неформальная, не обсуждалось во всяком случае. Далее, на что мы должны обратить внимание? Мы должны вообще исходное какое-то определение дать. Раз мы говорим о критическом мышлении, что же это за мышление? Поскольку, как я уже выше говорила, о том, что источников определяющих критическое мышление не так мало, но вот из книги Халперн мы дадим, повторим ее определение или воспроизведем критическое мышление — это использование когнитивных техник или стратегий, которые увеличивают вероятность получения желаемого конечного результата. Так определяют критическое мышление. Но определить мышление как использование техник, наверное, будет слишком ну, поверхностно, наверное, как минимум. Поэтому это определение не исчерпывает э, вообще содержание критического мышления и, по большому счету, даже не приближается к нему, поэтому э, хотелось бы вот э, исходный тезис нашей лекции следующий озвучить, что критическое мышление по большому счету, так же как проблемное мышление, так же как парадоксальное мышление, это мышление, которое не укладывается в схемы формального мышления, это мышление, которое выходит за пределы формального мышления. Если оно выходит за пределы формального мышления, формальной логики, то в какой логике мы можем вообще понимать критическое мышление? В иной логике. А иная логика – это неформальная логика, которую называют диалектической логикой. Поэтому исходный, исходный тезис сегодняшней лекции заключается в том, что Ключ к пониманию критического мышления кроется в диалектической логике. Это вот ключевой момент в буквальном смысле, так и обозначен ключом, да, и исходная позиция в понимании критического мышления. Ну, представьте себя на некоторый момент урбанистами, специалистами, Создание, по созданию городского пространства. Это очень такая современная специальность, очень востребованная. Вот. И в русле вот задач урбанистики, давайте подумаем, наш прекрасный город является большим или маленьким? Ну, в нем больше миллиона человек проживает. Наверное, Казань это большой город. Это будет у нас первый тезис. Казань – большой город. Действительно, это огромный город. Если мы принимаем этот тезис как истинный, то все наши урбанистические кульбиты, все принципы организации городской среды будут подчинены законам больших городов. Законам организации больших городов. Там и логистика, и архитектура. Mm -hmm. Все в этом городе. Но э, если мы все-таки обратимся к образом других больших городов, население которых составляет и 80 миллионов, и 30 миллионов и э, так далее, да, то наше Казань окажется все-таки по сравнению с ними небольшим городом. И поэтому такие же принципы организации городской среды, как в Шанхае, в Токио, наверное, будут неуместны по отношению к нашему городу. Поэтому мы принимаем второй тезис о том, что Казань ⁇ это небольшой город. То есть, с одной стороны, Казань ⁇ это большой город, с другой стороны, Казань ⁇ это небольшой город. То есть мы высказываем два положения, которые противоположны друг другу. Если мы принимаем одно положение за истину, другое положение окажется ложным. Но если вы обратитесь вообще к реальности и посмотрите на наш город глазами диалектика, вы увидите, что Казань и большой, и маленький город одновременно. Поскольку в нашем городе есть уютные уголки, набережные, скверы, парки, находясь в которых вы чувствуете себя очень комфортно, как в небольшом городе. Но в то же время мы располагаем всем ресурсам большого города в плане, я не знаю, перемещения, в плане различных функциональных областей этого города и так далее. Поэтому ну, приходится принимать такой тезис о том, что Казань и большой, и небольшой город одновременно. Но вот этот тезис он упирается в закон противоречия. Это один из ключевых основополагающих законов формальной логики. Он сводится к тому, что два тезиса, противоположные по содержанию, не могут быть истинными одновременно. Если мы говорим о том, что образование классическое, ориентировано и основополагающим для этого образования является формальная логика, то содержание образования строится на принятие этого тезиса о том что истина и ложь одновременно не могут сосуществовать в то же время мы сталкиваемся с тем что э, мир многообразен вариативен много в этом мире неопределенности и поэтому э, как-то все объяснение мира вместить в жесткие законы формальной логики, к сожалению или к счастью, невозможно. Поэтому, готовя детей в школе к жизни, мы должны развивать у них именно понимание диалектики мира, противоречий и развития мира, нестатичности его. Вот Логику Аристотеля называют логикой вставшего мира, статичного мира где нет места прогнозированию будущего, определенности, неопределенности, а именно вот все статично, все определяемо и все подчинено законам такой жесткой регламентированной логики, в рамках которой невозможно формировать критическое мышление. Итак, вот мы пришли к такому выводу, что все-таки лишь в рамках формальной логики невозможно даже обустраивать городскую среду современных больших городов. Да, поэтому только диалектически мыслящие урбанисты могут достичь успеха в этом благородном деле. Далее, на что хотелось бы обратить внимание. На то, что в формальной логике, помимо этого закона противоречия, есть еще три основных закона. Мы просто так сказать, вспомним о них, не вдаваясь подробно в их содержание, чтобы увидеть, насколько они, прошу прощения, насколько они сужают возможности, развитие критического мышления это закон тождества согласно которому всякое суждение которое выражает какое-то определенное истинное значение должно оставаться тождественным самому себе то есть если есть высказывание какое-то то оно уже внутри себя содержит такую регидность постоянство константность и истинность его неизменна, что тоже, конечно, в рамках диалектической логики не может не вызывать сомнения. Закон достаточного основания, то есть если утверждение об истинности какого-то положения э, имеет свои аргументы, оно тоже приобретает э, основание и оно тоже, э, ну, так сказать, утверждается уже достаточно прочно. И, наконец, известный закон формальной логике закон э, исключенного третьего. Третьего не дано. То есть из двух противоположных суждений одно истинное, другое ложное. Оно, этот закон немножечко так сказать, напоминает первый закон, но имеет свои нюансы. Итак, вот в рамках формальной логики, как говорят последователи диалектической логики, невозможно объяснить изменяемый, противоречивый, сложный, вариативный мир. Поэтому лишь диалектическая логика, позволяющая выйти за границы этих указанных законов, может служить тем средством, которое ну, конструирует содержание образования. Вот э, хотелось бы привести слова известного философа Ильенкова Эвальда Васильевича относительно того, что именно противоречие является тем пусковым механизмом, э, с которого и начинается мышление. И что все образование должно учитывать законы диалектической логики. И известная работа Ильенкова «Школа должна учить мыслить» в этом смысле является, наверное, настольной книгой для тех, кто вступил на тропу формирования развития критического мышления у детей. Так. И вот в поддержку этого тезиса слова Гегеля о том, что противоречие есть более точное основание построения знания. То есть мы не можем диалектическое мышление, диалектическую логику э, игнорировать при построении современного знания. Если мы хотим формировать критическое мышление, способное видеть противоречие в объекте, способного видеть развитие в объекте, вне противоречия в самом содержании. То есть таким образом надо конструировать содержание урока, текста, который транслируется ученику, чтобы включать уже в это содержание противоречия. Получается, что есть две логики. Формальная логика и диалектическая логика. И в соответствии с этими логическими конструктами есть два мышления. Формальное мышление, формально-логическое, как принято в психологии называть, и диалектическое мышление. Но надо сказать, что когда мы говорим формально-логическое мышление и диалектическое мышление, мы произносим не просто метафоры известные и не просто словосочетания, Поскольку мышление оценивается через э, способы обработки информации, через способы познания, под которыми подразумеваются э, определенные операции и действия. Вот в формальной логике известной операции, и, э, многие из вас изучали психологию э, на уровне бакалавриата, вот, э, я обращаюсь к магистрантам, присутствующим в аудитории – и вы помните, что определенные конкретные операции в формальной логике выделены, они известны, это операция анализ, синтез, классификация и так далее. То есть это особые способы вообще обработки знаний, обработки материала. А вот В диалектическом мышлении тоже есть операции, они, может быть, менее известны, в школьной среде, но тем не менее именно они являются столь важными инструментами, которые позволяют развивать критическое мышление у учащихся. Мы постепенно в ходе нашей лекции переходим в обсуждение критического мышления, не просто как критического мышления как такового, а мышления диалектического, основанного на диалектической логике. Поэтому, по большому счету, критическое мышление со времен Сократа есть все-таки мышление, основанное на видении противоречия и на видении развития. Ну, формальная логика была описана Аристотелем, и структуры формальной логики в детской психологии и становление формальных структур мышления изучал и описал Жан Пиаже, швейцарский психолог, известно вам тоже. Вот. Относительно диалектического мышления, конечно, инициировано оно было Сократом. Диалектическая логика описана Гегелем. Выгодский вообще создал свою концепцию культурно-историческую, опираясь на диалектическую логику. Потому что все крупнейшие категории в его концепции это построены на принципе бинарности, на принципе анализа противоположностей и э, сама концепция диалектического мышления и диалектические операции которые позволяют э, реализовать именно конструкты диалектической логики мышления описаны и исследованы николай венчин современный психолог детский психолог известно нам э, по многим работам поэтому вот э, именно на Опираясь на его тексты, можно изучить и операции диалектического мышления. С чего начинается диалектическое мышление? То есть я хочу остановиться вот на том моменте, что все-таки лекция заявлена как критическое мышление, и почему мы перешли к диалектическому мышлению? Мы оговорились, что критическое мышление рассматривается в рамках диалектической логики, неформально логической поэтому по сути критическое мышление это диалектическое мышление потому что именно диалектическое мышление позволяет объяснить и логику и процессуальность критического мышления и операции которые заложены в критическое мышление диалектическое мышление начинается с обнаружения отношений противоположностей содержание самое сложное содержание обнаружить противоречия. Тогда, если учитель ставит перед собой задачу развития э, критического диалектического мышления, перед ним сразу же встает задача конструирования такого содержания, создания такого содержания, в котором есть противоречия. Надо сказать, что если нет понимания диалектики, то нет понимания самого урока. Потому что сам урок содержит противоположности ученика, как носителя незнания, если так можно выразиться, и учителя, как носителя знания. И именно диалектика сосуществования учителя и ученика обеспечивает динамику урока, развитие урока. Для того, чтобы понимать это, давайте представим себе, что у учителя ну, так сложилось. Эрудиции недостаточно. Вот бывают такие учителя, у которых ну, не широкая эрудиция, так скажем. Вот. А ученик напротив, очень любознательный и очень много знает. И тогда эти противоположности учителя и ученик теряют свое напряжение. И потребность в учителе пропадает. И весь урок распадается и становится вообще пространством самообразования ученика. То есть теряется диалектика, теряется и динамика урока, и суть урока. Единица анализа в диалектическом мышлении является проблемно-противоречивой ситуацией. Если в проблемном обучении единица анализа является проблемной ситуацией, а здесь уточняется проблемно-противоречивая ситуация. То есть обязательно в ситуации проблемной должно быть противоречие. Тогда это противоречие инициирует критическое мышление. Это очень важный момент. Структура диалектического мышления. Структура диалектического мышления представляется как система диалектических умственных действий. В некоторой литературе можно встретить формулировку диалектические мыслительные действия, что, собственно, одно и то же. То есть есть определенные действия, которые позволяют вообще разгадать противоречие, противоречия проблемно-противоречивой ситуации, проблемно ситуации и разрешить эту проблемно-противоречивую ситуацию снять противоречие, понять суть противоречивости ситуации. То есть если формальном мышление – это был анализ, синтез, классификация, вроде бы ну, такие простые операции, которые нам понятны. Допустим, операция анализа – это разделение целого на части, синтез, наоборот, объединение. Классификация – это образование классов на основе общих признаков, тоже понятно. Вот, там нет противоречия. А в диалектическом мышлении проблемно-противоречивые ситуации, есть противоречия, и нужно как-то эту ситуацию решить. Оказывается, для решения проблемно-противоречивой ситуации есть тоже определенные мыслительные действия, операции. Ну, Веракция назвала их действиями, поэтому мы вслед за автором будем их называть действиями. Вот Я хотела бы привести несколько источников из концепции Веракции. Они наиболее адаптированы, наверное, для изучение этой сложной концепции учителями и магистрантами и так далее теми, кто знакомится с концепцией диалектического мышления впервые, это статья Николая Евгеньевича о диалектическом мышлении и возможности его активизации и две книги, написанные учеником Николая Евгеньевича Крашенниковым Евгением Евгеньевичем очень хороший стиль у него литературный и хорошие тексты пишет я рекомендую вам вот обозначенные в презентации книги источники вот Николай Евгеньевич предлагает элементарную схему для понимания структуры диалектического мышления и говорит о том, что отношения противоположности могут быть в объекте отдельном. Как мы посмотрели с вами урок, да? урок. Он содержит две противоположности, ученик и учитель. Но противоположности могут быть не только в одном объекте, но и в процессе. Когда одна противоположность переходит в другую. Или когда... Объект переходит в свою противоположность. Ну, допустим, в этой схеме есть А и Б. Допустим, А – это ребенок, а Б – взрослый. У ребенка и взрослого есть э, свойства атрибутивные, которые отличают их и являются противоположными. Допустим, размеры, физические возможности, ресурс когнитивных процессов. Там очень много таких м, противоречий, противоположностей. И при переходе из детства во взрослость, э, ребенок теряет свои свойства, становится взрослым. Допустим, э, усиливается регуляция поведения, он становится очень контролирующим себя. То, чего не было в, дет в детстве, таком свободном, где... Он, может, без оглядки был таким креативным, творческим, открытым. А взрослый он уже становится таким контролирующим себя. Но ведь процесс перехода, он сложный. И в этом процессе есть такой переходный момент, когда ребенка можно назвать отчасти взрослым, отчасти ребенком. Этот момент зафиксирован, конечно, во всех периодизациях, психического развития в антогенезе это подростки, они а и дети и взрослые, то есть это субъекты диалектически объединяющие в себе две противоположности. Вот и если э, предполагаемые атрибутивные характеристики взрослого у ребенка формируются, он переходит во взрослость, ну он попадает вообще в популяцию нормы, он становится взрослым. Но бывает, что у некоторых подростков свойства детскости как-то фиксируются и переходят в какие-то патологические черты характера. Известно такое явление, как акцентуация характера, когда, допустим, самоконтроль, саморегуляция не формируется у подростка, и он ведет себя активно, импульсивно, и это может перерасти даже в патологию характера. Поэтому эту диалектику перехода как отрицание одного свойства и порождение нового свойства можно увидеть только при критическом диалектическом анализе содержания, в частности, здесь процессы. Теперь давайте рассмотрим отдельно диалектические умственные действия. Вот одно из действий, диалектическое действие объединения. Посмотрите, пожалуйста, на определение этого действия. Действие объединения сводится к тому, что в целом обнаруживаются противоположности. Мы приводили с вами пример уже такого действия, урок. Или, допустим, футбольный матч. Какие противоположности, противоборствующие силы там есть? Две команды, да? Две команды. И если одна из команд перестает быть противопоставляемой другой, вот бывают какие-то там игры по договоренности, да, или там игры в поддавки, как говорят дети, то напряжение игры теряется. Игра теряет свою ну, энергию, да? Она перестает быть игрой, по большому счету. Поэтому диалектическое действие объединения показывает, насколько сосуществование двух противоположностей только и обеспечивает собственно, сам объект, его диалектическое содержание. Далее действие диалектического обращения. Это действие имеет отношение не к комплексному представлению о диалектике а э, к циклическому представлению где э, наблюдается переход от одного состояния в другое этот пример мы тоже с вами э, приводили переход от э, детства во взрослость но здесь важен еще такой момент что в этом э, диалектическом действии э, Важно уметь рассматривать конец события, принимая его за начало. То есть суметь анализировать обратный ход события. Ну, приведем такой пример. Допустим, ребенок учился в школе и закончил школу. Момент окончания школы можно рассматривать как завершение цикла. Ребенок завершил школу, он победитель, и он уже в этой позиции. В этой позиции его можно оценивать. Но с другой стороны, окончание школы – это начало вообще нового витка в его жизни. Поэтому окончание школы – это не есть финиш, это есть старт. Тогда в этом критическом диалектическом анализе происходит переоценка этого субъекта, переоценка задач, которую мы перед ним ставим вообще, так сказать, его стратегии, поведения, дальнейшего, дальнейшего поведения и так далее. Поэтому вот диалектический анализ вот обращения, когда мы цикл пересматриваем э, с точки зрения его начала и конца, или, допустим, вот есть э, день и ночь, между ними есть вечер и утро, да? Вот. Если мы начнем цикл отчитывать э, утром, то это один цикл. И это будет циклом ожидания ночи. Вот. А если мы будем от, э, э, оценивать этот цикл э, с конца дня с вечера, то это будет ожидание утра. То есть это совершенно другие установки на время будет, которые мы будем проживать. Вот, поэтому э, это очень интересно вообще, диалектическое обращение, очень интересно позволяет анализировать э, вообще развитие любого события, ситуации и развитие вообще любого субъекта э, во временном допустим, да, раскладе, да? не интервале, а именно раскладе по вот, во времени вот интересное диалектическое действие смена альтернативы вот это действие заложено в схему юмора вот нам юмор нравится в нем же столько вот э, такого вкуса интеллектуального до да? когда контексты меняются когда образы пересматриваются в том же анекдоте ну вот приведу такой сюжет конкретные да, с мальчиком. Мальчик просит родителей многократно купить ему собаку в подарок на день рождения. Просит и просят. Вот мальчику 5 лет он просит, мальчику 6 лет он просит собаку. родители не покупает. Но когда мальчику исполняется 7 лет, они все-таки покупают ему собачку Синбернара. Это огромная собака, да, она может весить 70 килограммов одна из крупных пород собак. И когда приводит синбернара, значит подводят к ребенку в день его рождения он смотрит и говорит я не понял кто кому кого подарил или меня Синбернару, или синдернара мне да вот вот это смена альтернативности она тоже представляет собой такой диалектический момент который тоже является ну, как средство интересным в плане развития критичности мышления. И диалектическое превращение. диалектическое превращение оно наверное тоже может представлять собой очень важный момент в оценке событий, когда, Одна противоположность превращается в другую. Вот мы этого не допускаем с точки зрения формальной логики. Помните, мы говорили о законе формальной логики, когда э, отождествление, да, когда есть так сказать, э, положение, оно неизменно. А вот закон действия диалектического превращения оно говорит, что нет, отнюдь напротив э, нельзя воспринимать любой объект как незыблемый. Если вы видите развитие объекта, то это позволяет вам оценивать его иначе. Это очень важный момент уже. Ну, легко определять диалектические действия, но гораздо сложнее все это переносить в педагогическую реальность и конструировать содержание школьных предметов согласно вот этим законам. Вот, допустим... Есть такой сюжет в истории, ну не сюжет, а важнейшее событие в истории не только нашей страны, но и человечества. Это начало Великой Отечественной войны, 22 июня 1941 года. И вот в этот день точно в истории описаны позиции агрессора и жертвы. И... Вроде бы это как классическая интерпретация начала Великой Отечественной войны, что агрессором является фашистская Германия, а жертвой Советский Союз. Но есть, допустим, тексты. Вот есть такой историк Марк Салонник, современный историк, можете почитать его работы. Он считает, что источником начала войны был сам Советский Союз, что много событий предшествовало от началу войны, которые говорили о том, что именно Советский Союз инициирует или даже провоцирует начало войны. То есть вот события вроде бы одно, оценки даны, но здесь мы видим, что в этих оценках нужно определиться, какие противоречия есть и какое диалектическое превращение возможно при определенных интерпретациях того или иного события не случайно наверное именно историки вот активно используют диалектические схемы в оценке вообще исторических событий история она ведь очень многообразна, очень много в ней событий имен персонажей и поэтому как-то Объяснить логику развития событий в истории очень сложно. Вот был такой историк Шубинский, который разрабатывал методику преподавания истории через противоречие. Вот Где-то в 80-е годы, если я не ошибаюсь, его работы были опубликованы, тоже можно посмотреть. Но он не психолог, и поэтому именно диалектические действия, Способы оперирования противоположностями он не описывает. Он просто конструирует содержание, в которое э, внедряет различные э, противоречия. Ну, по пути Сократа идет при преподавании истории. Итак, э, исходя из э, наших с вами рассуждений сегодняшней лекции, мы можем, наверное, говорить о том, что критическое мышление это мышление, основанное на диалектической логике однозначно, выходящая за пределы формальной логики. В этом смысле и парадоксальное мышление таково, и проблемное мышление таково, оно по сути своей не удовлетворяется только теми механизмами, которые предлагаются в рамках формальной логики. И критическое мышление представляет собой систему умственных действий по решению проблемно-противоречивых ситуаций. То есть по существу критическое мышление есть мышление диалектическое. Возникает вопрос: вот как обучить ребенка диалектическому мышлению? Относительно этого есть два э, взгляда. Один взгляд ученых сводится к тому, что диалектическое мышление, она уже существует до формального мышления. То есть формальное мышление формальную логику мы транслируем в процессе обучения тем самым как-то загоняем ребенка в угол э, вот этих формальных схем ограничиваем его креативные возможности в том числе поэтому вот это мнение оно имеет место быть что оно уже имманент на природе детской мысли а в школе эта диалектика она размывается она уходит она подавляется это один взгляд он имеет место быть и очень много исследований проведено с дошкольниками, и эти исследования доказывают, что диалектическое мышление, критическое мышление свойственно ребенку, такова его природа. И есть другое мнение, оно сводится к тому, что диалектическое мышление может быть сформировано только тогда, когда сформировано формальное мышление. То есть диалектическое мышление – оно может быть сформировано не спонтанно, а уже осознанно с применением диалектической логики и диалектических схем умственных. Эти два мнения сосуществуют: вот мнение о том, что диалектическое мышление надстраивается над формальным мышлением, и мнение о том, что диалектическое мышление оно является доформальным. И есть, собственно, обучающие программы, которые направлены на поддержку э, развития диалектического мышления до школы, на укрепление этих структур через определенное содержание. И были замечательные эксперименты в этом плане э, в дидактике сделаны. Они тоже описаны, есть источники, с которыми вы можете познакомиться. Эти источники кас касаются диалектического обучения. Интересная очень. Вот исходя из того, о чем мы с вами сегодня говорили на лекции, хотелось бы поставить некоторые вопросы: чему учит учитель в школе? Что транслирует учитель в обучении? Знание или способ мышления? Ну если их противопоставлять, то наверное нужно выбрать что-то одно, что с точки зрения диалектики будет неправильно транслируют и знания и способ мышления но в разные исторические периоды для нашей системы образования для нашей школы были актуальными может быть в большей степени знания кстати ровно сто лет назад был принят декрет о ликвидации безграмотности так называемый ликбез да, где конечно основная задача сводилась к трансляции знаний информации но сейчас когда Существует не только демократизация знаний, но и демократизация производства знаний. То есть знания производятся ежедневно, ежечасно в большом количестве. И если вообще ставить все образование на рельсы знаниевого подхода, то, наверное, трудно будет что-либо реализовать в наших условиях. То есть ученик, который много знает, сейчас уже не интересен миру. Поэтому школа должна формировать именно способы мышления и способы критического мышления, которое, под которым мы понимаем диалектическое мышление. Ну, здесь встает вопрос, что же должен делать учитель, для того чтобы формировать критическое мышление, диалектическое мышление. Ну, Во-первых, он должен формировать способы использования диалектических умственных действий то есть это должна быть деятельность по использованию диалектических умственных действий для того чтобы ребенок освоил их для того чтобы он мог приложить вообще этот анализ диалектические к разным контекстам содержания и следующий момент конечно заключается в том, что перед учителем, который ставит задачу формирования диалектического мышления, возникает проблема конструирования диалектического содержания. Это очень сложная задача. И я думаю, что немного учителей берутся за эту задачу. Она требует огромного саморазвития от учителя, и поэтому оптимизм по поводу развития критического мышления в школе у меня умеренные, вот по поводу перспектив развития критического мышления. Но с другой стороны, без этого никак развивать критическое мышление нужно. А для того, чтобы понять, как его развивать, мы обращаемся к диалектической логике и к диалектической психологии, внутри которой уже разработаны э, вообще структурные компоненты диалектического мышления. И в этом смысле, конечно, надежда остается, поскольку вообще экспертиза образования сейчас предполагает оценку такой э, шкалы, как оценка наличия критического мышления у учащихся. И эти шкалы, они применяются как экспертные в э, 80 странах мира сейчас. Поэтому, конечно, э, все страны озадачены, система образования озадачена... Э, такой великой целью, как формирование мыслящего субъекта, способного прогнозировать, критически оценивать ситуацию и, самое главное, осуществлять выбор в многовариантном, полифоничном и интересном мире, в котором мы с вами живем. Я благодарю вас за внимание.